Всем хэллоу, май friends, ну, с вами с Vegas Шоу. Сегодня продолжаем Пирс. проходить бэксайд снесет чушь, Ария 51. Не будем слушать в негров. Для Мы Прыльного тут нашли бомжа. Для тех, кого бомжа. Думаю, Знаете в чем прикол? Серьезно? За... Да за открой выпасть, пасть, Я негр. Не верю тебе, неграм не верю. А, опа. ха да, над задними фонами Ничего не старались, ни черта Вроде ты идешь такой, хочешь попасть в магазин А это оказывается там непро... Недоделанная улица Да Я загрузил сохранение И мне нач... ну, Надо было переиграть С прошлого уровня С прошлого нафиг уровня Когда мы на крышу На крыше Капитолия этого оказались Охренеть! Я тут послушал, оказывается, вот этот вот бомж, это тот самый напарник, которого мы бросили в Ираке на поедание пришельцам. Он выжил, представляете? Это Сойерс этот, как его забыл. Ну вы поняли, это он. Как он выжил, хрен знает. Ну может он отбился от пришельцев, мы зря, типа, его бросили там. Я, я считаю, что мы поступили очень подво. Так что вот нормально. Сомерс, хреново выглядишь, чувак. Да он бомж, потому что ему тут вкалывали всякие шприцы. Не надо было бросать себя. Вот именно! Эта тупая рывая девка решила. Я. будет Так, ой. Это Игруха. Вам пока понравилось. Кто-то о ней даже не слышал. Ну, все не слышали. Можно сказать. Ну самое прикольное то, что в Непро она зашла больше, чем первая часть, хотя она такая недоделанная. Вот опять разрабы пиарят себя Midway Studios. Вот так вот. А мне не, а мне ну так среднячок Она потому что недоделанная. Не вот у меня быстрое сохранение не работают в игре. Перестали работать со второй серии почему-то. Почему в Ираке работали, а сейчас перестали? Как как это просто неуважительно к игрокам? Надо было нормально игру доделать и потом уже выпускать ее в 2007 году на годика Так 2 или хотя бы один перенести Поэтому игру многие засрали И если честно на первую часть Вот ария 51 тоже многие много кто не любит, если честно Это очень жалко Но она считается получше, чем Black Side, но все равно Грустно, что многие не сильно понравилась игра Вот а вообще, есть еще часть серии 51, которые выходили еще давным-давно, в 90-х, но они настолько старые игры, что некоторых даже на, на ПК не было. Я их проходить не буду, они настолько старые, что вам это точно будет неинтересно. Ну, к они там для игровых автоматов было, были сделаны, там. Для консолек. Консоли, точнее. Эх, жаль, что меня убивают. Мне очень обидно. Чё у нас? Опять пистолет. Замечен. Нормального оружия тут нету. Вот бы те же самые пушки, что, что из первой части, только более сильные. Ну да, хоть разрушения тут радуют. Над этим постарались. Над всем остальным нет. сохранения не работают. В враги из воздуха. И в том числе напарники спавнятся из воздуха. Оружие в воздухе застревают. Скрипты ломаются. Вот, кстати, я вам не рассказывал, что у меня в предыдущей миссии снова скрипт сломался, вот когда мы там ехали на на этом джипе без дверей. А, вообще двери двери отсутствовали. И там же нам пришлось выйти там с червем посражаться. И там Попил вот одно время, это... Бывали. Мне плевать. Кого ты там любил. О! Текстурки вагают, как всегда вагают, как вы видите. Э, потому что наложены друг на друга. Они. Ого, граната в воздухе. Вот это магия. Ну, а, да, над графикой тоже постарались. Над, над графикой и над э, этим постарались. Вот, я не дорассказал. что у меня там было. Ужас был. Там грузовик должен был взорваться, да? Когда у, убиваем, убива, убиваем червя, он должен взорваться. Но он не взорвался. Убили червя, а Грузовик остался лежать, ну и типа все дальше не пройти. Не, может вообще разрабы изначально хотели сделать, чтобы все оружие летали? Ой, блин! Капец! Баб! Низкая мораль отряда. Так, нужно им какую-нибудь речь придумать, когда. Мы завершим миссию. Нас ждет отличное бухло. Вот, вояки же любят пить э, бухло всякое. Вот и пусть пьют. Губят свое здоровье. Ой, да какое бухло? Фастфуд. Пойдем в Бургер Кинг. В Америке же тоже есть Бургер, бургер Кинг, да? Напомните. Вот. Туда вот пойдем. Отпразднуем это событие. Так что... Вот моя торжественная речь Так точно Да это я все сделал Типа я нажал Тут я иногда сам Активирую кое-что, а иногда напарники Вот опять застряли текстурки, видите? Ой! Вот же повезло жукам, что тут <сил outro> <primo> Дверь не ниже закрылась, иначе бы они не пролезли Вот это сценарий так работает кабу так Ка а также про подрывник из ним раз 2 говорю постоянно все идем дальше о лампочка двигается что-то вагает а это я не люблю а тут текстурки не вагают это как так вообще возможно тут все сделали правильно а там не стали исправлять как, по твоему человек жнет то что сеет я даже знать не хочу, если честно. Им нужны люди. Лучше не соваться на улице. И чё? Мы хочешь... Хо... Ты хочешь, чтобы мы пошли в дом? Но смысла у меня сохраняться вообще никакого нету. Я все таки надеюсь, что иногда я сохранюсь, и сохранение сработает. Но, видимо, видимо, этому не бывать. Вот Опа. ее увезли. Ой! Ё, а куда? А, а кто ее увел? кстати, вы не за... Ааа, мутант! Это Наконец. мутант увёл. Бо, бо, больной энцефалитом. Мутант. Слушайте, Ой. Что-то приближается. Что-то очень злое. Ну да. Мы со всеми злодеями тут сражаемся. Опять Обезья эти говараки. мутанты. Похоже, она настигла нас дома. Да, теперь у нас такие зомбари будут ходить по штате Невада. Ну наконец-то, блин, нормальный город, которого ник никто никогда не видел. Рэйчел давно его нигде не видел. В играх так вообще ни разу. А в фильме каком-то, в каком-то фильме был, но я уже не помню, в каком. Давайте атакуем. Наконец-то дадут посражаться с пришельцами. Ой, С такими мутантами я по ним немножко соскучился. Даже не знаю почему А то эти солдафоны выбешивали меня О, высокая мораль Видимо, они... до да, них только сейчас до первого, что мы потом пойдем в Бургер Кинг Фастфуд жрать Америкосы же любят фастфуд Эту дверь откроет напарник Какую-то я открою, какую-то напарник Распределяем команды между собой Ого, это такая детская игровая площадка. Эй, почему я залезть не могу? Морской пехотинец не может справиться. двигаться. Но зато скатимся с горки. Вот так вот. Вот тут мы не перелезем. Да. Так, засоревать я не хочу нигде. Ой, Здрасте или я открою огонь. Все нормально. Мы америкосы. Мы помочь. Да, хреналый сва. Да, мы, мы вояки. Слушайте, я с этим домом, я точно не... Ну значит ты умрешь, да? Ничего, у меня ружье. <связь> <связь> ружье. Один странный пестик <связь> Опять этот червяк. Оп, сожрал его криво. Видели? Какая халтурная анимация была. Червяк, вместо того, чтобы нас так же сожрать, метает у нас какие-то шары. Он тоже мутант, по сути, это червь. Червяк-мутант, Они, а они а пришелец. Вот, вот блин. Где оружие, нафиг? Оставил бы пистолет хотя бы, патроны бы к нему. Это. О, вот патроны. У него тут сзади был склад с патронами <laughs> на всякий пожарный. Ну, честно скажу, пока миссия мне нравится. Эх, лишь бы работали быстрее сохранения. Ладно, фиг с этим этой недоделанностью. Ну быстрее сохранение нафиг. Почему? Ну вот, не работает. Вроде нормально. Когда вернемся на базу. Чё? Давайте садитесь сюда, а я это тележку возить буду. О, это ч? Грув стрит! С GTA San Andreas. По всему У кого? Смотрите. Глава. Настоящий грув стрит. Это они сами открыли гаражную дверь или там это? Как она открылась? Очень странно. Вот, побольше на грув стрите. Из GTA San Да Давай оба ранены. Оба упали. На меня напали. Ой. Ну ничего. Скоро GTA San Andreas будет, и вы узнаете, что... Вы же знаете, что такое групп Стрит? Это район из GTA San Andreas. Где большую часть времени будет главный герой. СиДжей. Вот если вы не помните или не знаете, как, как она выглядит, либо вы можете загуглить, либо дождаться моего прохождения по GTA San Andreas. Так что выбирайте одну из двух. Ну блин, эта миссия уже нормальная в отличие от предыдущих. Таки подумали разрабы, подумали и вот что, кое что годненькое выдвинули. Да, и она такая атмосфера, ну да, тут есть такие вот недоделанности в виде каких-то текстурок плохих, но меня и это устраивает. Оба. Ой. Здешняя недвижимость явно не будет в цене. Да нафига нужна? Тут уже все разрушат. Пять салдов. Они все ждут момента, когда там... мутанты с нами расправятся. Да, у них не получается, и поэтому тут им приходится самостоятельно решать с нами дела. Ну да, атмосферная миссия. Вот что скажу. Неплохая. Но игру надо было доделать. О, вот, эту я сам открыл. Ой, сейчас. Саудафоны попробуют, да? конечно, они оккупировали стройку. Вот бы хоть шот, хедшоты всегда ставить. Во, хедшотик поспроставлен. И боеприпасы даже нашел. Это вам время умирать. Пора. Так. Вот я не пойму, как так все мутанты и инопланетяне и эти солдафоны выбрались из зоны 51, если она уничтожилась в конце первой части. Может нам объяснят по ходу сюжета? Вот смотрите, хорошая штукатурка ломается. Ну просто расщипается, ну и на этом спасибо, игра же 2007 -го года. Год, когда вышел первый Крайзис. Но с первым кразисом тогда ни одна игра не могла сравниться. По графонию. Че, нападаете? Нет? Пирс, оставь нам что-нибудь. Нет, не оставлю. Вы просто это. Засыпаете, когда по вам это. Противники так неплохо стреляют. Ну, ну, ну, ну. Давай. Прыгай! Мы тебя все ждем. Бомжик наш. Ой, все, миссия закончилась. Ага, я-то думал. О! Тут опять любят пришельцев! Не думают выиграть войну. Кто? Сколько их тут? Нам Несколько сотен. Гирлянды треугольные, вы видели когда-нибудь треугольные гирлянды? Ну или они не сильно треугольные? Вот. Ну, нет, треугольник, Треугольные. раз, два, три, три угла. Я смотрю, тут любят все инопланетян Какой-то трейлерный парк у нас Ха-ха! Вы думали, нас... Берегись! Просто ничего не осталось, нафиг Ничегошеньки не осталось Прямо как игра, убеги от фермера А ты чё, играл в эту игру, да? Ой! Да. Ого! сколько мусора накопилось. Его уже надо давно утилизировать. А, нету. Нек некому. Тут все захвачено. Вот, там, похоже, хаммер стоит. Он убит, вот он. Мы им, видимо, управлять будем или что? А, этот разбитый. но ну, видимо, тот тоже значит разбитый. Да. Над задним фоном не старались особо. Там виден, видна иногда кое-какая недоделанность. Этот трейлер вниз. О! Неплохо. Дистанционно. Блин, этого дебила не сбило. Самый опасный пока противник из всех. И именно в меня стреляет. Самое обидное. На Напарники, вы там расправляетесь с ним. Не ссыте, он слабак. Блин, взорвал. Ну ладно, я думаю, все равно бы за него сесть не получилось. Ой, блин. Что доставил? Да умирай, умирай. Ой, упали. Ладно, пойдемся тогда. Медлить не будем. Опять разрабы себя пиарит, ну это уже все, мы поняли. Сам пиар всегда поможет. Вот я сам однажды в каком-то видео по про подборку смешных моментов сам себя рекламировал. Тоже помню. Этот канал. Рекомендую вам канал Vegas Шоу. Этот чувак снимает там лицплей, всякие видосы, там я помню. Угорал. Это я так в шутку сделал. Ой, что-то колбасит фургон. Руль отвалился. Это, кстати, видео я записываю, если чет 22 марта. Так что вот. Просто первая серия уже опубликована на канале. Ой, кто за это заплатит. Так что вы ее посмотрели. Кто-то, говорю, не знал об этой игре, кто-то знал. Кому-то она Что? понравилась? Что, Что за хрень? Мутируют? Слушай, может уже хватит про кинотеатр? Ничего там нет. Ой, уже, уже два червя. Хотя в прошлом выпуске знаю, их было вот и больше. Да-да-да. Стреляйте. Получи. Опа, еще один пришел. Оп, еще один. А, давай сейчас убьем вот этого червя и еще один появится на замену. Ой, смотрите-ка, не появился. Блин, тут так любят пришельцев. А вдруг реально вот в реальном вот штате Рэйчел полно всяких таких мест, где преподносит пришельцев как нечто святое, да? Ставят тут им и, и, это такие тарелки. Ой! И прочее. Бенада! Ну, что, могу сказать? Америкосы не такие. Сейчас вы же заметили, что толкан то видео там... Там люди сняли пришельца или Бигфута на камеру там. Или привидения, потому что сейчас появились нормальные такие камеры на телефонах. Поэтому что фейки уже не сделать? Ой, что он такой живучий? На, скушай. У этого полного здоровья было. И я опять остался... с, с пистом. <свят> вот это текстурки! Там сдались все эти грузовики. Да, текстурки, конечно Не 2007 года <с> Ну ладно, я не графодрочер Меня это устраивает Меня любая графика устроит Я, графи... я графодрочер лишь в фильмах Там в мультфильмах и все А видеоигры нет Где он? Где наш напарник? Только не говорите, что он застрял Ты где? Дебила кусок недо... Ненормальный Бомжара Сейчас его надо искать Ой господи Что вам Реально нравится эта игра А бы посмотрел на вашем месте Если бы вы в нее играли Только не говорите что он там застрял Назад я уже вернуться не смогу Ой блять Сука Надеюсь, я вернусь, и он уже там будет. Еще жаль, возможность бега не добавили нахрен. Только нажимая на Shift, он идет как черепаха. Крадется. Надо даже хоть какие-то различия иметь. Ч ⁇ серьезно? О, он уже здесь. Слава богам! Все, все, все. Ну. Орел, тх2 и два. Мы на открытом кинотеатре в Рейчел. Высылайте вертолет для эвакуации. Так, и где кинотеатр? А, вот это? А, -а, -а, а, типа, машины ставят люди и такие в машинах смотрят. Я не понимал, зачем так делать. Можно было киночартов на открытом воздухе там поставить. Же, диваны. Может, чуть мягкие час. подушки. Снайпер! О! снайперюга, Он же убиваемый, да? О, убил. Ой, не убил. Видимо, сейчас надо туда добираться, да? Дайте я угадаю, а вот Снайпер! здесь, на стоянке, потом Снайпер! появится огромный червяк, Привати да? Скриньте Всегда ходил так было. Так, please compli Вовремя сэ. Так, так, так, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Торопиться не будем. Нету тут нигде. Ice Queens. Музыка такая странная играет. Все, все, все, все, все, побежали, побежали, побежали. Нахрен открытые кинотеатры делать. Лучше бы просто подушки растелили и все. О, вот фастфуд, я вам уже обещал. Это. Фастфуд. После этого будем. После боя есть. Вот сейчас вот победим! Всех врагов. все, все эту нечисть. И поедим, пообедаем. Гамбургеров, там это шаурмы. И что вы еще любите? Нагетсы и все такое. А вы ели нагетсы, подписчики? Я ел вместе с гамбургерами, с гамбургерами где вместо котлеты был наг наггетс. Вот. Если что. Какие странные биотуалеты. Смотри! Просто я не знаю, как не комментировать. Дела. Зачем? Не знаю. Ну и дерьмо. Интересно, знаем ли мы кого-нибудь из этих ребят? Ну посмотри в лицо и посмотри, надпись. узнай Трудно не думать, Соммерс Опять Мидвейм Или кто-то одевает форму с мыслью о том, что попадет в мешок для трупов Ха Это, это, это ВСУ одевает форму И они попадают в мешки для трупов Вот что могу сказать Че? Мортал комбат! Настоящий Мортал комбат! Дэд! Так, что за часть? Mortal Kombat 4! Это четвертая часть Mortal Kombat, которая уже 3D-шная. Вы посмотрите, это четырехруки 3D-шный. Я его забыл как зовут. Гора вроде, да? Гора. Прикольно. Прикольная пасхавочка. А это что? Арт как будто нарисованный нейросетью. The Plastic Planet. Интересно, существует ли такой фильм или нет? Чё, че я бы хотел сыграть, неплохо бы Выдвигаюсь. Блин, неплохо бы э, такую пасхалочку ставить, игру внутри игры. Да было бы вообще классно. Приквоздил его! Сюрприз, сосунки! Ха-ха! О, о. снайпа! Мечты. Как вы в во. Да, пока в норме. Помню, раньше в кинотеатрах просто залезали девчонка под юбки. Фу. Ну, друг, может мы потом с тобой и уединимся на пару минут. Да нахрен. И не мечтай, Гей, красот, что ли? Не в моем вкусе. Эмброс, нет связи. Гейство. Иди чуть. Скорее бы вертолет Туда. прилетел. Нам тут долго не просидеть. Надо зачистить это место. Я пойду по левую сторону. Че сейчас? Это враги будут переть, а я буду снайпером, да? Или че? На месте. Всем быть наготове. Так ты здесь, напарник? Этот бомж здесь. Они а я тут. Вижу Уничтожи Это если что, я сейчас нажимаю. Прямо посередине. Что? Где? Где? Где? А, вон. А пуля же еще летит в реальном времени, типа. Она... Это... Ну, круто, конечно, снайпа в эту... XM-8 встряла в, в стену. Как, как же это читерно? Надо контролировать пули. Чик -чик. Так. Посередине. Вот так вот. Ага. Да, блин, что за скилл-то такой? Стреляю, хреново. Ой. Меня что-то вообще прикалывает, что финальная серия по GTA 4 за USNDEMT пока 2 лайка всего набрала. Один мой, второй Bruce Games Драйва. Вообще в шоке нафиг. Какого черта вообще творится? Подписчики. Вы чё, я вам ставлю интересен, что ли? Почему у меня видосы набирают так мало лайков, даже GTA? Зато по просмотрам она уже 30 набрала, и всего два лайка нахрен. Глянь, вправо! Вижу, вижу, вижу. Справа! Нет, стоп! Слева! Стоп, не путаемся! Давайте, с тобой? Слева еще пришли. Они же не догадаются, оббежать. А Ой, что там с машиной происходит? Да, слева! Вот эта смерть была. Ну ладно, не хоть что-то, но хоть так сойдет. Хоть как-то надо же попадать, да? Да ё... Рубы вот выстрел. это сейчас игра сохранила Внимание, мы через к Прием. Вот же хрень Это наш? Нет, не наш О! Не наш, Метким выстрелом Я его уже снес а, а пилота... Не получится Самое главное, с другой стороны нет пилота Да я убил его уже? Что вы паникуете? 8 может пробить стекло вертолетной кабиной. Пусть они подавятся, Пирс. А. Стрелять. Стекло. Думаю, Нужно еще пострелять по вертушке. Все-таки ее можно взорвать. А я думал, нельзя. Oh, Ой. А, все-таки пулеметчик появился. Оп! Взорвали. Нет, не сбил. Меня пилот обманул. Я думал, он падать уже собирается. Блин. Самое главное мне прикалывать, что тут у нас на базе, ну, в нашей временной базе, неплохо тут. бесконечные снайпа. А это же снайперка, да? xm 8 я ж забыл. Не автомат ведь. Ой, блин. Давай, нафиг. Взрывайся уже. Ё. Ладно, пропустим бабах, простите. Жизнь дороже. Нет, не пропустим. О, падай. Ну ладно. Было неплохо. А это уже наши. Вовремя, нафиг. Очень вовремя. Точно на таком же вертолете был ХОВК. Группа эхо. Это 24. Готовы к Прием. Эвакуируйте уже нас, хватит летать вокруг. Сколько можно ждать? Но миссия, однако, атмосферная. Мне она нравится. Не знаю, как вам, но... Мне зашла. Смотря на небольшие баги. Может нам дадут из... О, вот этот пришел, Прилетел. О! Считаем. Ладно! плюсик? Да, парни, И кто пальц за... залез последний? Что-то я не, за... не... не заметил. Круто вы зажигали, а я туда не попал. Здесь все такие строгие, на нервах. Парень, похоже, свои а, что, хочешь посидеть за штурвалом? Нет уж. Нет уж. И продолжает говорить, но при этом все затихло. Ого! Полковник Грин съест тебя с патрахами! Ну, Пирс, давай! Займи чем-нибудь полковника Грина! А я отведу сомер с Ное! <вы> <вы> Эх... Ладно... что нас на военную базу высадили? Ну... Немножко так отдохнем перед стрельбой, да? Типа, походим, послушаем ненужные диалоги... Как всегда. Ну ладно. Полковник говорит, лагерь будет готов утра. Окей. Окей. Извините, сэр, вход без допуска запрещен. На больно надо. они вас ждут. Они. Нафиг. Ключевое слово они. Так, мне, видимо. А-а-а-а-а! Назад, как? Вернуться? Я не хотел сюда сначала идти, там еще что-то было же. Ты? Где все твои люди? Хочу просветить тебя насчет воинской дисциплины. Я дал тебе прямой приказ. Я не потерплю, чтобы гребаные ковбои-спецназовцы и портили мою операцию. Мы? Что это было? Бабах? Воин не бабах устроил. О! Вот это ПК! 2007 год, игра 2007 года, а уже и такие и компьютеры комплекс. нафиг. Вы нам нужны. Вау, они все одинаковые, нифига вы тут затарились, однако. Че, ты в шоке? Ну что ты стоишь и плачешь, пицу. Пометайся. <свык>, как грубо. Вот ну, а сейчас мне сюда надо. Демброс, сюда. Эх, надо было сначала сюда идти. <свык> Чувак! Сомерс, один из них? Один из них? Он мутировал? Он мутировал, что ли? Сондерс! Капитан, вам лучше сходить и проверить. Хорошо. <реклама> <турпом> <проверим>, Проверим. Сейчас убьем Сондерса мутированного. Так, это надо туда идти. Все спокойно. Тут невидимая стенка. Ну ладно. Сейчас пойдем. Убьем предателя. Ну как предатели? Зом... Зомб... Зомб... Бывшие напарники, которые мутировали в зомбака, в мутанта, это проблема. не предатели. Они не виноваты же. Вот он. Че с тобой? Оружие. Отдай Всё-таки он человек. Внизу, внизу, Фу, какой урод. Эти люди не мои, чтобы их отдавать. Раньше тебя это не волновало. Меня ты взяла без спроса. Ты ранил Грейсона. Он может умереть. Так помоги ему. Как ты помогла мне. Откачай ему кровь, замени ее чем-нибудь лучшим. Почему ты так поступаешь? Почему? То чувство, а, когда мне плевать на эти диалоги. Я делаю в точности то, чему меня научили. Защищаю свободный мир от тиранов и прогнивших режимов. Брось оружие! мы тебя убьем обязательно. Посмотрите, какой он. Какой урод. Ты американский Близко его можно мы рассмотреть. Отделили. У него, кстати, глаз мы в форме сердца. Во ну вот, в таком ракурсе. В бетонном куполе над Вот следи за мной. Да мы дыру в небе. <смех> Все только начинается. Давай, пирс поспеши. Пора спасать мир. А ты следи за мясниками, которых называешь группой врачебных исследований. Кто хочет компьютер, приходите, забирайте. Неплохой. Ну, я думаю, там видеокарта не RTX, а может и RTX. 6000. тысяч девяносто Эх, чувак, что с тобой стало? Ступайте, я займусь им, он будет в порядке Постарайтесь... Ладно, верим зону. Верим тебе Ой, это наш там А это уже не наш Ой На самоубийство пришли Наверное, смерть Блин Кто с тобой это но... спасибо вам, капитан Кирс. я по тебе выстрелил, а ты мне говоришь спасибо да ладно все понял чё подыши, и, и что ты и что ты не прячешься мужик вот тебе автомат подбирай шучу он мой будет Ха -ха. и это тоже мой, Боже мой! а ты что тут делаешь а, как, в То чувство в Warface, когда в Warface кабина была лучше проработана, чем, чем здесь. А Warface тоже еще с 2007 года создавали. Если что. Бух! Надо удариться. Бух! Это не пулемет, если что, если кто думает. У вертолета. Ой, не сюда идти. Эх, опять сраная пистик. Один пистолет и все. Как какой-то скудный арсенал оружия, но я думаю нам новые пушки по ходу сюжета дадут и жаль, что мы не весь арсенал можем носить, а только вот два вида оружия, по сути как в типичных таких колдучерных играх. в последнее время любят только так делать чтобы мы больше двух или хотя бы трех оружия не могли носить в жопу гранаты Ой Ха, Специально ко мне я такой телепортировался Автомат Блин, больно в ноге Очень больно Это снайперюга тут был Хитрюга, снайперюга Это иногда хрен знает откуда противники стреляют Вот сейчас вот кто по мне стрелял мы не видим противника, если честно. Он там. Сам он нас видит. Вот так вот. Крыша зачищена. Я Проведите Где? Где, где, где снайпера? А в скалах. Врешем, дружище. Блин, так. Так их не видно тут. Оп. Движемся вперед. Все? Нет, не все Опять, Бирс, не поможешь? Да уже помог Они тут повсюду. Можете не благодарить не меня свинуться. Где снайпера? Жаль, я их не вижу О Ясно Ух, и узнать. упали Мост, мост, мост Вот там Вирс, твою мать, у меня еще три снайпера на хвосте. Ой! Тут и снайпер! На мосту снайперы! Вон там, вон там, вон там, вон там, гранатометчик! Осталось двое. Вирс, твою мать, у меня еще три Всего снайпера один. на хвосте! Так. Блин, как трудно как-то прицеливаться со снайперки. Мне вроде Не все. Не очень места. удобно. В ага, сейчас, секундомер, включат, у а меня убили нахрен. Не вовремя. Пойдемте, поможем друганам. Интересно, где они? В больном госпитале? Сам себе ответ дал. Просто вспомню, где они. Ты чё не убиваешь этого врага, а? Вы с ним заодно, что ли? Я тебя, я тебя спрашиваю, рядовой. Нахрен. Где твои звания? Вот. Стреляй по врагам. Если хочешь слопотать пулю от меня. О, господи. Чё? Там наши заперы сидят в бункерные. Деды. Ой, не там. Это там вот. Полевой госпиталь. Так. На Хоспитал вот туда. Сюда. О! Саудофоны из этого. Из песка появились. Если вы не видели. А я видел. Бежим, бежим! Бабах. Обстрел. Чисто скриптовый. Продолжается все-таки. Это ящик сохранился, но у меня, естественно, не работает. Сэр, что Война, дружище. Опять эта, эта доска. Ой, опять там этот. С таких, что вас любят пришельцы атаковать. Давай-давай-давай! Эти, эти меня бесят, если честно. Стреляй! Ты труп страшила! Ты труп страшила! Согласен. Ой, Так это та самая военная база, которая из второй серии. Вот, вот опять логотип издателей вроде. Так, ладно, пойдемте. О! Разве... ой, досье. Вот вы где, вас тут атакуют вовсю А напарник И такой Сидит Повторяю, брать Зачем? Их надо убивать нафиг Так я лучше не буду по нему стрелять пока скрипты не закончатся Че застрял? Он застрял Он Застрял Что? на ящике Радуйся Не надо им, этим мутантам радоваться не надо. Пусть уж умирают и все. Че, все? Или скрипты сломались? О, сюда надо. Пойдемте. Оп, жаль, в бассейне нет воды. Могли бы поплавать, да? Но это пустыня, вода засохла. От нее осталась вот только вот маленькая такая капля. Капля, блин. Падай ко мне! Эх ты! Жаль не упал. Мог бы укрыться тут от, отлежаться. Опа! Надо по лицу стрелять, и тогда этот э, у нас такой мутант не станет, Надо не выползет. Они взрывают фугасы по всему лагерю. Я могу установить заряд под этими трубами. Только дай слово, Пирс. Давай устанавливай. Ой! Так, пулемет! Пулемет! Мой пулемет! Никому не отдам! И кактусы вас не спасут. Это легко! Они взрывают фугасы по всему лагерю. Я могу установить заряд под этими трубами. Только дай слово, Бирс! Устанавливай! Еще один на счету Эмбраза. Ну, устанавливай, что не устанавливай, шли враги тут бесконечные. Они вообще из воздуха спавнятся. О! Надо закрыть их точки фода. Ну иди, устанавливай, что стоишь? Господи. Абкаттус застрял. тут застрял? понял. Вот наконец-то. Пошла цель. Охренеть. Тварь Бабах! Ну это... Ну это ты тут сломал? Все. Обратно идем. мы просто обороняем нашу эту военную базу За мной. Эх, а я не умею быстро бежать как вы Вот сколько трупов, смотрите, капец Ты? У этого шок. А Ну CDC не знаю, что это значит CDC. Цивилья, доктор и еще что-то на <L2> C. Ладно, Поверим, что гражданское лицо, но мог бы он все равно взять как какое-нибудь оружие Нам и, со точку, и сопротивляться. Вот опять у нас ЧЗ-том ходит. Кто-нибудь займите этот пулемет. Блять, Ой, блин. Ой, блин меня убивает-то да быстро куда ты стреляешь тебе кто автомат в руки дал капец у магазина в этот в джип высадил в хаммер сай блин а! а мы можем бабахнуть? нет нельзя эти бензоколонки очень жалко чтобы такой бабак устроили все бы обрадовались ему даже враги умереть эпично же это надо уметь сам вегас шоу это гарантирует вовремя сэр оу ко мне на сэра обратились на мистер ко мне обращались сейчас на сэр одобряю идем сюда бежим бежим бежим бегите арморий да все мы оборудовали в каких-то магазинах Вы убили его. я как бы знаю Не ко мне. блин максимальный уровень сложности вроде должно быть сложно а вроде и легко сложность ли в том что у меня контрольные быстрое сохранение перестали работать со временем наконец-то ты соизволил пинка. я всегда это соизволю Ч там. <смех> Кто его ранил? Да мы врага сзади забыли убить. Ой, блин! Оу! Prefire? Естественно, я чуть не сдох. А, чё, а как и так мы прошли мимо них, и они остались живыми? Я же всех тут убил. Эх, дробовики про полная хрень в этой игре. это очень печалит меня мы это ну, его. так мы продолжаем это вот тварина меня ну, убила голову в голову сейчас будем мстить О, черт, попали. Они попали в вот так вам гады Сонят, да. одним ударом кстати убил Влюблю вам от ящики, даже если в них ничего нету. Ой, это мои. Не трогайте рядовых. Оп. Ни следа не осталось. А, э, с воздуха появились, Но ну, вы видите, как халтурно? Это... Что это? What the fuck О is... oh, господи! Скоро с... целься в, уязвим... в уязвимые точки. И Ладно. Полости, Я стреляю туда. То есть просто долбить в эти точки из всех сил, пока она не умрет, Ладно. Стреляем туда. По этим не спорам. Прикройте Че ты отвернулась? Эй! Создание, вы должны быть тупорылыми. И уродливо выглядеть, что так и есть. Как ты его пылил! Поимел нафиг. Хватит плодить Но всех этих дебилов. Давай я умираю уже. Но взяла, отвернулась. Ну, я думаю, стрелять по нему будет бесполезно, да? Ужас какой. Но так отвратительно звучит. А? Слушайте, а это вообще нормально, что я выйти отсюда не могу? Пусть она повернется к нам. Пусть повернется к нам. Я упасть не могу. Что за говно, нахрен? Может оно... Да, да повернись сюда! Тварь, то ё... что за хрень? Как там наша напарница оказалась? Бля, это капец. быть не могу. Давайте стреляем. Типа, тип, Скоро башня порождает существ, которых мы называем рутинниками. Эй, э, э, как нам, ее убить? Полости, нам много Пожалуйста. Дом, не отворачивайся. Куда ты поворачиваешь? Да ебать тебя в сраку, сука. Что за херь? Почему он отвернулся от нас? Ой, блядь. Тут оказывается можно было упасть, я этого не знал. Я не мог упасть, если честно. Ой, меня впервые в жизни ранили эти существа. Капец ты тварь, однако. Взяла, из космоса прилетела, чтобы сдохнуть, да? Вы такие слабаки, нафиг. Меня бесит эта недоделанность игры. Это просто кошмар. Полный. Я не могу на это закрыть глаза. Вообще не могу. Давай, давай, давай, быстрее. Держись от подальше. Бах. Ой. Вот так тебе. <смех> Раненая! вообще-то. Зачем вообще бы мне хотелось какое-нибудь новое оружие? А то мы только и делаем, что. ...ходим с этой эмочкой. И все. Оп! Заправка наконец-то взорвалась. Его! В смысле его, если он порождает... и на Спасибо. Отлично. Приятно слушать что меня хвалят в игре, несмотря на то, что я ее материл. Поспешное бегство. Эй, меня подождите. Контрольная точка. Ладно, то мы на этом закончим серию с вами. Всем огромное спасибо. Или давайте Чего, подождите. Может быть в вертолете лететь в больницу. Грейсон, сейчас это. Крови. А, лишь бы швы держались. Пусть это сейчас мой последний по... бой. Плевать. Послушаем. Умрет, умрет, обещаем. За это этот предатель За... нахрен он сюда, с... у нас предал. Сейчас мы побазарим с ним. По тебе трибунал плачет. Ты притащил эту дрянь в мой лагерь. Ты Почему я? Приказ? Я же сказал, на поражение не стрелять. И что же, по-вашему, мы должны были Пентагон делать? Пентагон требует взять. Умирать что ли? Да Пентагон взорвать да, надо, и тверд тверд всех этих шидиков там тверд работающих. Солдат. Если хотите кого-то винить, валите все на нее. Она знала, что... Я буду винить себя. За то, что орешь у на нас слова. просто так. Я тоже выполняла приказ, полковник. Это была секретная операция. По правде, мы и не у думали, что... У тебя что подбородок здание, как, бы как, как жопа, если мы честно, ошиблись. выглядит. Но я знаю, с чем мы имеем дело. Урод полковник, ты гребаный. Начальники штабов верят, что программу возрожденные можно спасти. Это не так. Я не могу на это и на его видите, подбородок смотреть. Происходит. Единственный выход убить их. Всех. Вы хотите, чтобы я пошел против начальства? Да. И угробил стратегическую программу, созданную лично министром обороны? Да. Пошел нафиг. Пока еще можете. Это, это ты полная чушь. Ты это ошибка природы. У меня приказ. Это приказ А если от базы ничего не останется? И я тут же. И Но тут я же это. Я да, сам не верю, что говорю это, но думаю, нам уже можно плевать на приказы. Да-да-да! Пойдемте. Найдем джип. А так, а какой джип? Вот там вот цели. Что же вы сделали с нашими находками из Рака? Забудьте про Ирак. Сейчас надо думать о Сомерсе. Он отправил медицинскую группу обратно в третий расчет. Думаю, он хочет, чтобы они завершили начатую работу. Я проведу вас внутрь здания, но разбираться с ним будете вы. Да, я сохранился. Мы тебе не верим. А у вас есть выбор? Грейсон, нравится тебе или нет, но нам нужна ее помощь. Как туда попасть? Ой, кто из пилотов передо мной в долгу? Они нас подбросят, но я с ней в одной вертушке не полечу. Как же скучно я так их решу, слушать. Ясно. Найди себе другой вертолет. Следующий за Грейсоном. Ну давай, показывай, куда а надо. Шлипперс. Нам нужна тачка. Где она? Не застревай, пожалуйста. Ч ⁇ ты... Вот так. Сам не мог сломать. Ой, блин, у меня вообще оружия нету никакого. У этого всего один с патронов осталось. Живели на ноль. Тупо стрелять не могу. Опять сюда идем. О! И тут же боеприпасики. Находим полные коробки. А тут нету. а нас тут вертушка ждет. Э, Ладно, все, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.